Так, ну, а мы продолжаем, всем привет, дорогие зрители, с вами Супер СуперТемпро, и сегодня мы продолжим играть в Сталкер Зов Чернобыля, вторая серия за наемника какая черная мне летал, убивал. Шуськи... нет, у меня не шуськи нет, В общем, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем огребать от бочек. Здесь где-то еще зомби ходят. И огненный полтергейст. Я нашел прицел. <смех> В прошлый раз мне вот эту черную хрень убила. Да, собственно. А что мы сегодня будем делать? Сегодня мы, пожалуй, пройдем на такую локацию, как бар, потом, может быть, на армейские склады. Да ебал. И... Сука я сострял. Кота, блин. Посмотрим, что же у него было. У него был пистолет, ага. И автоматик. Вот такой вот. Ну, конечно, не то, что у меня было. Но уж лучше, чем ничего. Я не понимаю, только одно. Откуда зомбированные берутся? Вот это самый главный вопрос. На дикой территории. Знак, вот значит, что пол рядом. вот где я не понимаю? А, здесь был только бит. Но ну, где-то пол Я правда не понимаю. по -моему, огненный здесь летает где-то. Потому что в прошлый раз я его видел, в прошлый раз от него умер. Это mm -hmm. mm -hmm. Видимо, наставилась. Ага, ah, зомби-роно. <плодобная> Здесь, кстати, рядом где-то тоже, по-моему, погибший был, но, ладно, куплю. Более-менее, мы, мы снарядились. Э... Э... Дальше что? Ну и... Да. Пойдемте в... Алло. Пойдемте в бар. Ну, не... локация, точнее, бар. Пачка. Тяжело в наше время у бодига... убивать не было. Наемник грохнул наемника не хрена. Так. А, ну, дальше что мое дело? Сейчас посмотрим, кстати, в каких отношениях. А, -а наемники с долгом, ну, по идее, на... Короче, будет сложно. Потому что в бар нельзя сходить, а это нормальный мест где можно продать что-то кроме этих оружие потому что они сломанны все ла нет тут и тут еще можно как-то продать ну или можно походить пока по этой локации пособирать щенки думаю ничего путного собрать не нужно Ну, точнее тут ничего уже не соберешь угу. Тут нормально. Дальше мне уже на сайт пока. Три чувака отображаются. Сейчас, короче. вот здесь же должен, по идее, снайпер стоять. А вот здесь... Ты выражаешь четыре человека? Где они? А, вон -то. Путика на босс Не замер по-моему Стайпера с стайпер, работает. переработали Блядь О, хабар Херня не рушится, да ну нахрен? Сейчас, короче, пойдем. На да, и сейчас пойдем за вами А, это уже одиночки. Не расходиться, ждем. Ну, обыс обыски- уже. Так, я видел еще одного бундигана, который. Где? Вопрос года. Где второй? Вил прям второго Я Только не пойми где Где он? Что за магия такая? В них Ходвардса. Здесь ничего не лежит Как обычно В начале локациях Где ты исполнишься, про... Ничего нет вообще Надо вдали а следовать Ладно, берем, буду указываться. То пойму, конечно, что они меня убьют, но иначе-то никак. Так, иночки к наемникам нейтральны. Значит... То же самое, что есть свободу в семье.